День рождения сегодня твой, Гости, музыка, настроение. В этот праздник мы с головой, Содержись мгновение. Речь за здравие, тост любя, И текут родники вейнянские. Пожелать тебе в день рождения, в день рождения, для тебя пусть замедленный бед и коврени, настоящий побед судьба.